Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Даже не знаю, почему раньше не догадалась готовить свои кабачки таким методом. Рецепт хорош еще и тем, что кабачки можно брать уже зрелые, крупные. У меня даже семена просматриваются, все идет в ход. Кожуру срезайте, если затвердело. Нарезать кабачок на тонкие кольца, посолить. Для вкуса всевозможные сухие травы и чеснок. Перемешать, оставить на пропитку. Приготовим кляр. У меня самый простой – яйца, соль, вода, растительное масло и мука. Если есть под рукой кефир или простокваша, блюдо будет еще вкуснее. А самый нежный и топовый кляр смотрите в подсказке наверху экрана под английской буквой «И». Кляр готов! Слоить кабачки будем ветчиной или колбасой и сыром. Для удобства использую стакан под диаметр кабачковых заготовок. За обрезки не переживайте, все пустим в дело. Когда все элементы готовы, будем собирать шедевры. Итак, на промаринованный кабачок выкладываем пятачок из ветчины и сыра, накрываем следующей пластинкой кабачка. Так поступаем со всем материалом. А вот и остатки. Может, эстетика и не ахти, зато на вкусе никак не отражается. Кабачковые слоенки обвалять в муке, стряхнуть излишки, Окунуть их в кляр с двух сторон и на разогретую сковороду. Масло на сковороде минимум, огонь средний. Крышкой накрыть можно, но я не накрывала. Кабачки и так прожарились до полной готовности без проблем. Но в целях экономии времени используйте все же крышку. Вот собственно и все. Слоеные кабачки готовы. Знаете, результат потрясающий. Пресноватый кабачок преобразился в продукт экстра-класса. Не сложно, не так уж затратно, но очень и очень вкусно. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. А я вам говорю, бон аппетит и абьянту!